Значит, приобрели мы нежилое помещение в пятиэтажном здании на третьем этаже по адресу улица Ботаническая, дом 14. Здесь было приобретено нами два помещения с двумя кадастровыми номерами. Одно в 115 квадратных метров и второе напротив комната 20 квадратных метров. Значит, Сейчас вкратце расскажу, что планируется здесь делать. Комната в 115 квадратных метров. Вот ее можно посмотреть. Вот это первая часть и там еще две с двумя отдельными входами, с двумя дверями. Вот. Что планируется здесь сделать? Вот это большое помещение мы разобьем на шесть маленьких. То есть будет шесть дверей и в дальнейшем, соответственно, и получается шесть комнат. В дальнейшем на каждую комнату будет сделан отдельный кадастровый номер. И это будут отдельные помещения на, соответственно, отдельного собственника. Приобрели мы, как обычно, на физические лица, чтобы не заморачиваться с юридическими. Вот, после того, как мы организуем здесь э, косметический ремонт, разобьем на 6 отдельных кадастровых номеров, э, по, планам, по планам у нас сдать их в аренду, то есть сделать готовый арендный бизнес. Три помещения мы планируем э, под сдачу рабочих мест, на котором будет организовываться рабочее место с продажей юридического адреса. Три помещения будут заполнены, в каждом помещении будет от 5 до 6 рабочих мест. И ожидаемая прибыль с одного помещения будет от 50 до 70 тысяч рублей ежемесячно. Но это без вычетов налогов, но об этом я более подробно расскажу уже в следующих роликах. Вот. Так что смотрите. Дальше я буду рассказывать, и мы поэтапно вместе с вами увидим, что произойдет с этими помещениями, какой будет итог и какого результата мы добьемся. Хочу вам представить Севастьянова Ивана Олеговича. Он является вдохновителем данного проекта. Также он является соинвестором и, соответственно, один из собственников данных помещений. Ниван, скажи, какие впечатления у тебя от нашего приобретения и какие ты в этом видишь перспективы? Какую, какую доходность мы с этого планируем получить? Добрый день всем. А, ну, помещение Очень хорошее, оно большое, оно, как вы видите, с ремонтом. Тут и полы есть, и стены, и кондиционеры даже висят, вот, оно хорошо тем, что его можно поделить на несколько частей. Здесь мы поставим перегородочки будет у нас несколько отдельных помещений, которые мы будем сдавать в аренду. С учетом цены приобретения это все можно перепродать там, с маржой процентов 80 как минимум. Вот, поэтому помещение супер, локация тоже супер. Здесь до Владыкина, до МЦК, до метро буквально 100 метров. Вот, поэтому в общем-то все круто. Будем сейчас это дело все монетизировать, страшные силы заселять, сдавать. Вот, и так а, далее. А ты как для себя планируешь? Мы вначале заселим, потом будем продавать, или мы в продажу сразу с тобой выставим мы, все эти помещения. Я думаю, надо просто параллельно все это делать, и в продажу и заселять. И так, То так есть говорить, и так, и так. И там есть свои клиенты, и там свои клиенты. Ну, так что, ну, что А когда вот будет готовые помещение у нас под рабочие места, как мы с тобой планировали, что, мы, например, там ожидаем, какая прибыль ну, появляется. в комнатке 20 метров можно, там сколько, 5-6 рабочих мест, одно рабочее uh -huh. место, если даже по десятке считать, это там 1060 в месяц, соответственно, как бы, ну, 60 на 12, 70, 720, ну, процентов там 30, 40, 50 годовых, в принципе, можно делать. То есть ожидаемо, да, на да, да, да. Отлично да. просто. Рабочие места у нас, соответственно, будут набиваться в одну комнату от 5 до 6, да, да и ну, мы да. будем на каждое рабочее место предоставлять собой юридический да, адрес. Да, адрес, все, да. Мы, в принципе, делали. Как мы делали проекты, в других да? проектах, да, потому что большинство таких бизнесов, им, в принципе, офис не нужен постоянный, нужно какое-то рабочее место с юным адресом, куда они могут там, раз в месяц приехать, либо там встречи провести, либо какой-то проверку принять. Потому сейчас в наше непростое время связанное с коронавирусом, многие перешли на удаленную работу. Но периодически, конечно, вот какие-то офисные переговоры тоже проводятся, и доля таких бизнесов она будет расти многие сейчас поняли, что, в принципе, и из дома работать тоже можно, не снимая офис там за 100 тысяч, а снимая там, рабочее место за 10 тысяч, вот, и экономить кучу денег. Отлично. Иван, а для инвесторов мы сможем также вот организовать все и сделать, если к нам люди обратятся? Я думаю, у нас, наверное, получится. Сможем. Почему нет помещения? Вот это есть, есть другие объекты. Ну, я имею в виду, найдем новые. Найдем и соответственно, новые. сделаем. Да, посадим и, соответственно, все это да, несмотря на то, что сейчас все кричат, что коммерция сдохла, что это все неприбыльно, ну, это все полная чушь, потому что мы своим объектом видим, что даже в, э, вот эту, вот в данную нашу эпоху, связанную с самоизоляциями, коронавирусами, все сдается, арендаторы никуда не сбегают, платят деньги, и, в принципе, все это работает, несмотря ни на что. Ну мы с тобой работаем по нашим объектам, мы в минус нигде не идем, да, мы так минус что... нигде не идем, идем только в плюс, и мы не видим каких-то существенных там, сдвигов в плане арендаторов, потому что у нас в основном сейчас даже обратно идет тенденция, народ из бизнес-центров А-класса, Б-класса, они все переезжают в более компактные такие бизнес-центры, где ставка аренды там не две тысячи за метр, а тысяча рублей за метр. Вот, и этот процесс, я думаю, будет продолжаться, что. Опять же, сыграет на руку, как всегда. Все, отлично. Спасибо Ивану, да, что рассказал. Да, да. Объяснил. Спасибо, Будем всем. работать дальше. Да. Всех приглашаем Всех. к нам. Всем удачи. Пока. Значит, на данный момент у нас на два помещения есть простые арендаторы с арендной ставкой 1200 за квадратный метр и продано два рабочих места договора заключены. Все ждут, когда мы сделаем ремонт, приведем помещение в должный вид. Ну и смотрите дальше, я расскажу вам, чем эта история вся у нас закончится. Всем пока! Хочу подвести итог по проекту Владыкина. Что было сделано? Мы купили два помещения общей площадью 148 квадратных метров с двумя кадастровыми номерами. Большое помещение мы разбили на шесть маленьких, сделали ремонт, получили шесть кадастровых номеров и три из них мы продали, в связи с чем вернули все денежные средства, которые были вложены до этого. Три оставшихся помещения на данный момент мы сдаем в аренду. Общая прибыль с них составляет 100 тысяч рублей в месяц. Всем пока!